можно изменить судьбу и ситуации, например, личную жизнь делая практики. или главные события в жизни уже не поменять ключевые события какие-то тотальные или фатальные изменить как правило нельзя жизнь все равно в ключевых событиях написано эти ключевые события между ними мы как самолет перелетаем в нью-йорк и обратно и вот когда мы перелетаем события которые происходят в самолете мы изменить можем но нью-йорк и москва допустим откуда мы летим мы вот приземление саму москву и саму нью-йорк мы изменить не можем это ключевые события так у человека есть очень много ключевых событий и комфортных событий жизни и вот эти ключевые события они тотальны и фатальны но их можно тоже изменять дело в том что изменения эти могут быть тоже у человека и я об этом рассказывал